Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Ну что ты читал. Да, все почитал, посмотрел. Сейчас покажу. А, ты не против, если я добавлю Александру к нам в разговор? Да-да, пожалуйста. А ее сейчас нет на связи. Все. Ну Слушай? я запись буду делать, потом она посмотрит, угу. если что. Хорошо. Хорошо. Я вот экран свой показываю. Видно? Пока крутится. Да, видно. Так, значит, с чего начнем. Ну-ну. Вот она наша папочка. Так, значит, посмотрим сначала. Что-то сразу два откроем. Откроем исковое. Рядышком поставим и откроем. Определение. рядышком поставим и вот пробежимся сейчас потому что они нам указали текст читаемый в обоих случаях да вот значит что мы пишем видим тут <гудзов> что они установили? В соответствии с такой-то вот. нарушение то, что зелененьким подчеркнуто, это у нас исполнено. То, что красным подчеркнуто. Так, место их нахождения. Так, красным. Для организации внимателя. Так, это не то. Вот то, что коричневым подписано, это у нас здесь условно. Нужно сейчас будем проверять все. Потому что подписано вот это красным, по-моему, я неверно подчеркнул. Ладно, неважно. Значит, что они тут пишут? Нарушение указанных норм права административного заявления оформлено ненадлежащим образом. Отсутствует наименование административного истца. У нас наименование административного истца имеется. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефоны, все, что нужно. Может быть, она шапку посмотрела и по шапке ориентировалась, а остальное и не читала? Нет, она в любом случае прочитала все, и э, я так понимаю, знаю причину, почему она так сделала. У нас, я насколько помню, мы подали это административное исковое заявление в последний день, правильно? Да. То есть у нас три месяца прошло, мы в последний день, трех месяцев все это сделали, правильно? Да, да. Вот, это один из технических способов, которыми судьи, э, э, ну, грубо скажем так, банят. Обращения граждан Связанные с Когда мы обращаемся в какие-то Госструктуры, чтобы их не напрягать Сильно, то есть она Находит липовые отмазки для того, чтобы Оставить без движения, потом Специально не отправляет вовремя Чтобы мы не смогли отреагировать Вовремя, заявление считается Соответственно, если мы вовремя не отреагировали Считается не неподанным Соответственно, если мы потом подаем Вновь, то есть как новое, соответственно Мы пропускаем сроки и она следующим определением нам отказывают потому что мы пропустили сроки поэтому мы не должны новое подавать а должны именно а, исполнить определение которое указано здесь в этой части и а, где она у нас вот и предоставить до 23 октября установленный срок определения может обжаловаться а, в течение 15 дней то есть смотрим когда у нас рассмотрено 13 октября она рассмотрит, то есть 10 дней она предоставила нам до 23 октября. Соответственно, наши 10 дней, течения сроков исковой давности начинается а, с момента, когда мы узнали об определенном процессуальном действии. Значит, э, я специально здесь открыл по статье по поводу течения э, сроков э, это не, ну да, не исковой давности, а процессуальных сроков. Здесь вот написано, что вот статья 108, она как раз регламентирует, 107 ГПК регламентирует в течение срока, исчисляемого года и месяцами. Начинается на следующий день после даты и наступления событий, которым определено его начало. То есть, соответственно, обжалуемое решение такого-то числа, следовательно, так, так, так, так, так. Ну, детали мы не будем описывать. Вот 108 107 статья – это наши статьи в ГПК, которые регламентируют порядок. Соответственно, вот окончание, так, начало течения срока, сейчас мы посмотрим. Ладно, откроем их целиком. 107. Исчисление процессуальных сроков. Так, процессуальные сроки СМП установлены в случаях, если строки, они, они назначаются судом. У нас это 10 дней устанавливается с учетом принципа разумности судом принципа разумности 10 дней соответственно почта идет 2 дня до места 2 дня назад и соответственно у нас из этих 10 дней 4 выпадают 6 дней ну можно сказать условно там обычно 7 дней для судов разумный срок это постановление там, пленума верховного суда где там установлено но бог с ним пусть 6 дала еще старый процент определяется дата если учесть то что в этот же день нам будет отправлено письмо Процессуальный сроки определяется датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или периодом в последнее время процессуального действия, может быть совершено в течение всего периода. Течение процессуального срока с годами, месяцами начинается на следующий день после даты или наступления событий, которым определено его начало. Вот, начало. Мы о начале узнали в любом случае э в тот день, когда мы получили, соответственно, наше письмо. Едем дальше, вот до 23 октября. Uh, условно скажем, что 10, 13 октября они отправили, соответственно, вот эти 10 дней. У нас так, по-моему, вот в этой, да, части у нас где-то есть. Нет, вот она. Здесь вот они пишут, что отправили 17-го. Исходящий 17-го. То есть, получается... Через четыре дня они отправили Это согласно вот этой писульке Если посмотреть э, Почтовый конверт То на конверте Это я, писал. я знаю На конверте угу. мы видим Вот этот штамп на лицевой стороне Это штамп э, В какой день поступило Письмо В почтовое отделение отправителя То есть 23 октября в день, когда уже истекли процессуальные сроки, установленные судом, это письмо только поступило на почту. И еще где-то болтало 7 дней. 6 до 29, пока было вручено. Соответственно, мы сейчас можем проверить, когда это было действительно... Думал, быстро будет, а тут... Натиналь так... На. Вот она, да? Угу. Почта. Рум. Так, гибридная почта <coughs> электронного филиала до бумажного письма по всей россии узнать больше интересно почему это суды у нас начинали пользоваться вот этой хреновиной с бубовиной так новосибирск у нас какой астрахань астрахань так почтовые рассылки так франчайзин клиенты карьера О нас нам писать Поиск отправления по номеру. Вот, может быть, сейчас мы что-то и разыщем. Еще раз. БП 314К. 10fc2 отправить информация по заказу вот мы смотрим и что мы видим отделения доставки 23 -го 10 -го. статус и ни хрена ничего нету номер заказа такой то номер отправления так 23 октября поступила 23 -го. и до сих пор с 24 в доставке то есть тут даже не отмечено что оно доставлено но сейчас мы как бы возьмем скриншотик этой страницы сделаем и приложим ее сделаю сохранить этого... так с этим мы разобрались Этот скрин можно будет приложить туда, что до сих пор не, зв... не указано, что оно доставлено. А э, там уведомление было почтовое, или э, в каком документе была поставлена роспись о получении этого определения? Алло. В, вручную, говорю, принесли. Лично доставили. Но они сказали, распишитесь где-то. Да, да, да, да, конечно. Надо всегда, когда в любых документах, в которых мы расписываемся, если у нас нет возможности получить копию этого документа, нужно его сфотографировать. А, то есть, буду узнать на будущее. То есть в любом случае вот эта отметка, о он... вот это вручено такого-то. Ну это я написал. Ну понятно, она соответствует действительности, все, я понял. Ладно. Надо я... было, надо было мне, наверное, э, заставить его, чтобы он на конверте написал, что вручил такого-то числа. Да, вот, под, подпись, подпись Ну это на будущее, как бы, особо сильно не принципиально, потому что он в суд в любом случае должен будет доставить, а он. Вернее, когда роспись оставил в этом в, в его бумагах. Журнале, в журнале. журнале. Да. А это не, не видел там даты какие-нибудь? Что там ты поставил подпись? Под я, чем? Я, нет, я поставил че, э, дату и подпись. Сегодняшнее число и подпись. Под чем? А, в смысле под чем? Ну, напротив моей фамилии. А что еще там было написано? Просто фамилия и все? Ну, если честно, как бы Зенки не так, чтобы хорошо видит, И в подъезде немножко темновато было, поэтому ну, я как бы не есть, в, не в если, Ну, во-первых, всегда, где мы ставим подпись, нужно внимательно читать и осознавать. Читать до осознания, до полного понимания того, по чем мы ставим подпись. Только после того, как мы осознали, поняли, не спешить никогда ничего, подумали 10 раз, что от них потребовать еще. Только после этого уже э, подписываться. Ладно, едем дальше. Что у нас тут? Значит, нам наша задача на сегодняшний день устранить указанные недостатки судьи. То есть, вот здесь мы пишем административный ответчик. УСПП и пишем фамилию конкретно У нас получается административный ответчик в двух лицах будет И само УСПП Астраханской области И конкретно лицо, к которому мы обращались Здесь то же самое Просто указываем фамилию его так, это наименование административная местос наименование административного ответчика. То есть, по факту, они у нас есть, но мы дополним немножечко. То есть, она указала, что наименование административный стенд у нас указан полностью, со всеми реквизитами. Соответственно, мы указываем их. Если у нас есть а, телефон а, административных ответчиков, то его тоже нужно указать. Сайт тоже можно указать. Наименование организации, Ладно, бог всем. То есть, все эти моменты известны. Так, фамилия административного ответчика мы сейчас только что сказали. А дальше все остальные, если является гражданин гражданином этого места жительства, если известны. Номера телефонов, факсов, адреса почтов, если известны. То есть сведения о том, какие, какие права и свободы, законные интересы, обратившиеся в суд лиц, были нарушены. У нас здесь все указано. Но для особо одаренных, если она не понимает, мы можем еще прям взять вот эту формулировочку. Вот так вот, э как, они, как она тут пишет. Сведения. Так, э сведения о том, какие вот прямо отсюда вот взять, переписать вот эту формулировочку, э только выкинуть отсюда э иных лиц в интересах, э которых подноисковое заявление. Вот, э сведения о том, какие права и свободы законные интересы лица, обратившихся в суд. Нарушены. Чтобы для нее было особо выделить. И указать дальше эти сведения. Что мы здесь писали а, в своем заявлении. Так. мной таким-то заявлением в адрес города. Городского... Так. На имя такого-то. Второе. То же самое на имя другого-то. Третье. Было подано заявление требования предоставления документов, информации. Однако судебный пристав. А, исполнитель. Тогда мы здесь напишем не однако судебных приставов исполнитель, а однако УСПП по городу Астрахани в лице судебного пристава исполнителя Я Александру добавил к нам разговор. Угу. Так, это у нас... добрый вечер добрый добрый мы сейчас тут разбираем административное исковое заявление и рассмотрение судом его работа ошибка скажем так ну это не ошибки это Технические возможности суда избавить административные органы от претензий, которыми они пользуются. Я уже тут раньше говорил, что они специально э -э, вынесли определение 13 числа, установили срок до 23-го сделать, а отправили только 23-го это определение, чтобы мы не могли устранить Допущенные недостатки при их наличии Хотя тут по факту недостатков а, Таких существенных и нет Можно было и принять производство <birlikte> То есть вот здесь мы пишем Я еще раз говорил указываем фамилиями отчества Вот в это в РОСПП фамилия отчество в РОСПП Кто значит здесь ээ, Вот в этой части э, Значит э, Однако судебный пристав исполнителя Ройс ПП. Не судебный пристав Ройс, А пишем. Однако, Ройс ПП Ленинского района города Астрахани в лице. Судебного пристава исполнителя Севастьянова. Понятно, исправляем как. Далее, через запятую. Рой П.П. Ленинского района города Астрахани в лице старшего судебного пристава. пристава Такого-то. Имя, отчество полностью писать или инициалы? Но если есть, значит, полностью. Нету, значит, инициалы. То есть, всех фигурантов нужно указывать сначала организацию, а потом mm -hmm. в лице такого-то, такого-то города Астрахани. Значит, исполняющий обязанности руководителя города Немаш... А это что за фигурант Немашкова еще один? Немашка, Немашкалов это у, исполняющий обязанности управления ФССП. Но у нас-то всего лишь а, три заявления, да? Да. Мы подавали три заявления. Тогда получается, что у нас э, в одном из ведомств должно быть два фигуранта, правильно? Да, в одном ведомстве два фигуранта. Значит, в лице такого-то и такого-то. То есть, кому а, мы то обращались есть, конкретно? Вот, вот в, там в шапке получается вот этот, ну, второй вот РОССП э, Ленинского района э, в лице такого-то и в лице такого-то, правильно? Да, мы что обращались двоим, соответственно, вот первое было у нас заявление в РОССПП, допустим, вот этому товарищу, э, и третье заявление было опять этому же другому товарищу. Так, и не третье или второе. Второе заявление было другому товарищу. Мы как бы жаловались, что мы там писали, я не знаю, надо смотреть с этим. Если у нас было в этих заявлениях требование предоставить какую-то информацию или просто ответить. То есть, если они проигнорировали, соответственно, тоже нарушение закона. Вот, указываем все эти моменты. Дальше, однако, не пристав-исполнитель, как я говорил, пишем Ройс Ленинского района в лице такого-то, через точку с запятой, СПП Ленинского района в лице такого-то, через точку запятой, и желательно э, каждый раз с красной строки начинать. У ФСПП угу. Ленинского района э, в лице такого-то, э, проигнорировали мои заявления, требования предоставления документов, вот, чем э, были нарушены мои права. Вот здесь, Б, чем были... Жень нарушены табакс. Да, мои права положение слова убираем регламентированные, частью 3, 4, 10, частью 1 статьи 12 Федерального закона порядка рассмотрения обращений граждан. То есть, если они здесь нам пишут... Папа, ты записывай где-нибудь на бумаж Записываю. Если они здесь нам пишут, что... Какие права и свободы, законные интересы э, лиц, обратившихся в суд, были нарушены? Вот здесь мы как раз и должны указать, чем были нарушены мои права, регламентированные частью 3, и 4 ДТП, э -э, с учетом вышеизложенного в Конституции, статью 3, статьи 24 Конституции, в связи с чем статья 15 порядка рассмотрения ображения предусмотрена ответственность должностных лиц. Так, где это у нас? Считаю, что такие везде грубо нарушают мои права как гражданин, руководство статьями космического производства. Прошу. Вот это, да? Здесь вот они пишут. Это мы для чего все это? Исправим? Потому что в административном заявлении необходимо уточнить стороны по делу. Если вдруг суд э, придем на суд и когда суд спросит, какие стороны, да, сторона по делу у нас имеется. И организация, и конкретное лицо, потому что... Спрос, почему? Потому что юридическое лицо организации несет ответственность за действия того чиновника, который производит э, какие-то ответы. Соответственно, если мы э, вот здесь просим... Так, где это Вот это... Если мы вот здесь просим у них э, признать действие бездействия, то, соответственно, мы просим признать действие уже э, и организации в целом, и конкретного лица. Единственное, чтобы сюда добавить еще, привлечь к ответственности виновных лиц пятым пунктом, вернее четвертым пунктом, а пятым уже mm -hmm. освободить. И желательно еще туда воткнуть требования о компенсации всех. Но ну, это как бы на сегодняшний день нам в этом, вот в этом виде, в котором иск есть, его нужно, чтобы он был принят и запущен в работу. Вот поэтому мы его изменять не будем, потому что это уже будет уточненное исковое заявление, соответственно новое. Мы сейчас э, изменяем э, все, что требовал суд в определении, исправляем все вот эти якобы недостатки, которые не обнаружены, и подаем ее в таком же виде. Но сразу же для себя готовим уточненное исковое заявление в, часть, в просительной части, в которой добавляем привлечь виновных к ответственности, установленную нормы закона вот И компенсировать моральный и материальный вред. ну Моральный вред, по почитайте статьи э, в интернете, как моральный вред описывается формулировки соответственно, какие доказательства нужны. Доказательств у нас морального вреда нету Поэтому это нравственные физические страдания, э, связанные с отставивом своих интересов, прав защиты. Как вот, допустим, вот такие примерно формулировки в интернете найдете, их вставите. А материальный вред, это э, как раз те траты, Судебные расходы, которые были связаны с реализацией всех этих вопросов. То есть у вас должен быть э, с вашим представителем договор на представление ваших интересов, в том числе и в РОСПП, который должен быть оформлен э, еще до даты, когда было подано вот это требование вот это требование и вот это требование то есть до даты 13.07 этот договор должен быть оформлен чтобы действия представителя включали в себя и представление интересов на стадии исполнительного производства не только в суде, но еще раньше и там допустим вот по форме которую я скидывал раньше, то есть и в судебных приставах, и там, и там, то есть у человека возникли трудности, он обратился к представителю, представителю ему составил требование одно, заявление требование второе заявление требование третье эти приставы не реагируют, соответственно представитель оформил исковое заявление административное, и с, с которым мы обратились в суд. Это уже будет э, в уточненном исковом заявлении, которое мы подадим после того, как его примут к рассмотрению. То есть вызывает нас суд, в первый же день, как только нас вызывает суд, мы сразу, будьте добры, примите, пожалуйста, уточненное исковое заявление. Мы уточняем свои требования, просим их еще привлечь к ответственности, не просто признать действия незаконными, это мы пишем признать действия незаконными без остальных требований, чтобы суде легче было, как бы, ну, человек просто хочет признать незаконными, как бы, обязать их, кстати, еще один пункт, нужно э -э, обязать их исполнить э -э, просительные части требований заявлений вот в этой части. Здесь мы признаем только незаконными. Для того, чтобы судья, судья легче согласилась на принятие кого подумать, Ну, какие-то лохи. Ну, признаем незаконными и все. А мы потом, когда они принимают исковое заявление, мы уточняем свои кого Признать незаконными. Э -э четвертым пунктом. Привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности. Но это мы сейчас добавляем. Нет, мы сейчас это не добавляем. Мы оставляем все, как есть. Исправляем только... Э -э это потом суд, да. Сейчас угу. мы исправляем только признать действия бездействия не старшего судебного пристава, а РОСПП Ленинского района, района в лице такого, Да, и все такие незаконными. А можно даже не в лице РОСПП Ленинского района, а также написать, а также старшего судебного пристава незаконными. То есть мы-то обратились в организацию, вне зависимости, если бы мы организ, обратились в организацию, а эту... Александрову, допустим, машина бы переехала. Мы бы это не смогли к ней привлечь требования а, свои. А требования э, старший судебный пристав перенаправил бы э, другому руководителю или еще кто бы стал за место него. Они все равно в любом случае должны были ответить на него. Вне зависимости от того, есть это Александрова, или она в отпуск ушла, или она в декрет ушла, или она вообще уволилась. То есть это не суть важна. Поэтому признать без действия бездействия, Самого РОСПП Ленинского района и старшего судебного пристава незаконными И здесь точно так же Самого РОСПП Ленинского района и Севастьянова незаконными У ФСПП Астраханской области и Немашкалова незаконными А потом, когда они примут это исковое заявление к производству и вызовут нас в суд на рассмотрение в первый же день судебного заседания, мы приходим с уточненным исковым заявлением, в котором просим и РОСПП, и Александрову, и РОСПП, и Севастьянову, и УФСПП, и Немашкалову привлечь к ответственности, установленной законом. То есть, эти Немашкалова, Севастьянов, Александровна должны будут оштрафованы там тысяч на десять, как должностные лица, максимум там, по-моему, сейчас установлено, а само РОСПП... Если это юридическое лицо, отдельное там штраф к ним должен быть. Я сейчас не готов сказать, какие там есть. Но в любом случае градация какая-то должна была. Есть там, когда физически вот Вот. Соответственно, нам нужно именно вот в этой части указать, что и тех, и тех отдельно. Организацию отдельно на 200 косарей нагнуть. Этого отдельно на червонец по максимуму. Это мы требуем. А также... Компенсировать моральный вред отдельно, в сумме такой-то. Соответственно, в административном, в уточненном иске нам нужно описать, что моральный вред оценивается, там статья, по-моему, 115 или 1115 в гражданском кодексе есть статья. Как это? Почитаете статьи, опишите моральный вред, скиньте, потом я пробегусь, что вы там написали, исправим. Вот. Наша задача сейчас воткнуть этот иск. И э, э, компенсировать материальные издержки, связанные с... Отстаивать своих прав, то есть судебные издержки И указать, что, допустим, мной было потрачено, допустим, представителю, представляющему интерес такая то сумма Вот он, договор, вот он, представляю мои интересы, там-то, там-то писал заявление Соответственно, прошу компенсировать согласно этому договору Может быть, все не компенсируют, но какую-то часть, возможно, и все это сделают это все, что касается будущего. Все, что касается сейчас, я уже рассказал. Теперь все, что касается, как мы это будем реализовывать. То есть мы сейчас исправили э, те недостатки, устранили, которые есть. Соответственно, у нас есть определение. Нам дан срок до 23 числа все это дело сделать. Соответственно, мы должны... Э, с того момента, когда мы получили 29-го, 10 дней у нас есть, но мы 10 дней не будем это использовать. Вот нам нужно в ближайшие 2-3 дня э, подать это уточненное исковое заявление с устраненными недостатками и запустить это все в работу. Как... Завтра я на сутках распечатаю все это хозяйство. Но его еще нужно вот. э, сделать, э, прежде чем распечатывать. Сейчас вот мы... Ну, сегодня я сделаю, я думаю. Так, где наш иск? Вот это, по-моему, да? иск, иск ты уже набрал, Там только вставить, исправить. Здесь нужно э, не так вставить, исправить. Здесь нужно... Здесь нужно не так, чтобы просто вставить и исправить, а здесь вот будет написано адми административное исковое заявление. Написать здесь э -э -э -э с исправленными недостатками. Вот. Соответственно, дальше внизу написать, что во исполнение, определение суда от 10 или какого там числа, 13 числа, 0 такого-то, такого об устранении недостатков. В административном исковом заявлении. В ниже следующем предоставляю а, административное исковое заявление а, с устраненными недостатками. Дальше точку ставим с красной строки. Сейчас я вот этот текст... А, 18, -го. вот этот текст сейчас я скину, соответственно, конец профессионального срока. Создать решения. Вот из этого нужно будет э, составить для себя формулировочку. То есть, следующий абзац должен быть содержать основание, почему мы подаем Пропустив срок Скриншот надо будет приложить, да? Скриншот, ну да, в конце О, мы это, при, приложим это. к исковому заявлению, э, к новому И э, скриншоты, и вот тот, который я сейчас тоже, кстати, его надо будет скинуть сюда Вот, и скриншот сюда приложить, и э, мотивировку, почему мы опоздали то есть указать, что такого-то, такого-то числа Судом было вынесено определение прям по полочкам Такого-то, вот как здесь я указал Вот здесь, в этом, скинул сейчас в этом тексте Вот как здесь написано Что вот Два сессии регламентировано человеком Подано краткое плюсы Но здесь нужно не так немножечко начать Что такого-то, такого числа судом вынесено Было определение в оставлении без движения Такого-то, такого-то числа Согласно штемпелю на конверте, То есть 23 числа это же письмо был, поступило в почтовое отделение отправителя через национальную службу, там почтовую какую-то, как она там называется. Вот в тот же самый период. И сразу указать, то есть в дату истечения процессуального срока, указанную в определении суда для реализации данного определения. В связи с чем... Исполнить данное определение В установленный судом срок Не представляется возможным Потому как мы его получили Только 29 числа Согласно записи И информации поступив, Которая должна была поступить вам Об этой, об этой службе вот. вот В связи с чем Установленный судом 10 дней Срок на принесение Исправленного Искового заявления Как бы нами не пропущен обжалуемое, э, вернее не обжалуемое, а уточненное э, исковое заявление с устраненными достатками подано нами такого-то числа. Сегодня какое число у нас? Сегодня 29-е. То есть сегодня это полученное письмо, правильно? Завтра же, прям на следующий день его нужно и отдать. Я не могу, я на сутках буду. Ну, значит, 31-го вторника. 31-го отдам. А, да, нормально. А где, кстати, это исковое заявление в Word, оно имеется у меня или нет? Да, у... ну, оно в скайпе, я тебе скидывал. В скайпе оно все в фотоформате? Нет, нет, нет, до этого, Мы... ты редактировал там еще. Почему у меня нет в папочке его? А, обзывается оно в Ленинский районный суд, редакция. А, вот она. Все ясно. Ладно, тогда надо будет изменить еще раз. Не, пускай это будет оставаться. Редакция, просто э, цифру здесь поставить, единичку, чтобы это ясно было, что это, это первое исковое заявление. А здесь будет э, двоечка, допустим, второе. Чтобы их не мешать, чтобы это осталось как есть, а мы уже э, работали с новой формой и тогда продолжим все это дело ну в принципе все тогда mm -hmm. хорошо а вот все под... записал у меня да у меня запись шла а запись видео шла или аудио видео то есть мне можно не делать ничего правильно ну я думаю что у меня получится как бы испытываю программу первый раз пытаюсь потому что как записи. бы я планировал кратенько все это дело рассказать чтобы на youtube выложить но сколько мы сейчас время сейчас 53 минуты это мне еще сейчас два часа нужно будет вырезать здесь половина лишнего сколько мы здесь уходили выходили там еще всякие там шумы левые честно говоря не очень мне интересно с этим заниматься хотя вроде бы и есть тут как сказать для людей небольшая информация о том, как поступают судьи и как из этого. Маленький такой вопрос. Сейчас я все это хозяйство исправлю. Ну, там сколько там? Час-полтора-два уйдет на это. Э -э, успеешь проверить или как? Или... Ну я сегодня инспей... лягу поздно. Еще время хватает. Час-полтора-два, да, успею, конечно. Ага. Тогда, значит, я исправляю, тебе скидываю. Э -э в крайний, крайний срок это завтра утром, ну, в 4 утра, чтобы оно уже как бы ну проверенное было у меня на скайпе. И я его скачиваю и ухожу на работу в 5. Да, да, да, хорошо. Все тогда, в принципе, добро. Благодарю за информацию. Да, все власть, если Всё. что, на связи. Володь, давай помогу. Саш, давай сейчас в личку. Хорошо.